Я вам всем советую выкопать яму. Обязательно. Это будет настоящий шедевр. Будет вот такое. Вниз по кроличей Нария. Сегодня я сделал третий рожек земляного тандыра. Я его намного улучшил, выложил полностью камнем на глине и хорошенечко протопил. Сейчас я буду закладывать мяско. Для сухого маринада ребрышек я использую зиру, зерна кориандра, ягода можжевельника, пару бутончиков гвоздички, пару зернышек душистого перца, черный перец и тимьян. Все это я хорошенечко разотру в ступке и добавлю сюда молотый и острый перец чиней. Сразу солю ребрышко. Сбрызгиваю растительным маслом. Ребрышко в холодильнике будет мариноваться целую ночь. Я опускаю казан в тандыр и выливаю в него немного пива. Вот такая красивая реберная лента барашка. Я ее опускаю. Сверху накрываю металлическим листом и засыпаю сверху землей. Я немного приоткрыл мешки для того, чтобы улучшить тягу, потому что если мы сразу все закроем, то не будет доступа свежего воздуха и угольки затухнут. Поэтому сейчас пусть немножко оно все прихватится, а уже попозже я закрою. Прошел час и 10 минут, я прикрыл уже тягу, внутри еле-еле слышно шипение то ли жирка, то ли пива в казанке. Я не выдержал и решил заглянуть в тандыр. Что здесь происходит? Водичка еле-еле дышит, жирок с ребрышек капает, температура на камнях 165 градусов, все прекрасно, но все угли со стороны вентиляционного отверстия уже прогорели и там была пустота. Поэтому я немного подшевелил угольки именно к вентиляции, чтобы они опять начали разгораться и все это сверху накрываю заново. Прошло 2 часа 27 минут. Проверяем температуру. Верхний камень 117. Нижний 135. Водичка уже не дышит. Но шампура еще горячая. Ребрышко очень сильно подсохло. И возможно даже пересохло. Но попробуем. Друзья, баранья лента или бараний бок провел в тандыре 2 часа 27 минут. За это время я немножко пошевелил дрова, чтобы угольки, чтобы они немножко дали больше жара. Скорее всего, возможно, это было и много, но учитывая, что мы работаем не в обычном классическом тандыре, а именно в яме, то я думаю, результат в принципе достаточно хороший. Вот здесь я прощупываю все мягенькое. Конечно, какие-то верхние части чуть-чуть, возможно, прихватились более сухими. Ну, посмотрите, как все красиво выглядит. Попробуем, как он на вкус. Горяченькое. Вот так. Внутри прекрасный аромат, только вот эта сверху корочка, чуть-чуть, она как будто бы кажется пересушенная. Но попробуем, какая она на вкус. Ребрышки достаточно горячие, сейчас я попробую отрезать одно ребрышко, чтобы оно быстрее остыло. Комары уже начинают царствовать. Вот, о, а внутри все намного веселее, чем снаружи. Внутри прекрасный жирок. Ну еще все очень горячо. Я думаю, к этому блюду хорошо подойдет хотя бы пол бокала хорошего светлого холодного пива. Хорошее холодное пиво. И уже ребрышко чуть-чуть подостыло. По-моему, я буду очень доволен. Я поднимусь от своего трона. Посмотрите, под верхней золотистой корочкой мягусенькое мяско. Вот это маленький кусочек сорочинки, который я специально не снимал, в надежде, что он защитит мясо от э, высушивания. Так оно и произошло. Под сорочиной прекрасный жирочек. Мясо вот такое нежное. Посмотрите, оно все живое, но оно полностью приготовилось, как будто бы в духовочке. Видите, как я жую? Ребрышко малюсенькое, гляните. Именно то, что я показывал. Барашек молодники И жирок. Классо. Я очень доволен, потому что внешний вид немножко не соответствует действительности. Мясо приготовилось великолепно. Я не знаю, 2 часа 27 минут это много или мало для земляной ямы. Но если мы представим, что мы находимся где-то в лесу, у нас нет возможности приготовить на печке, на чем-то еще, и у нас хороший кусок, который немножко жесткий, и мы подручными средствами выкопали вот такую яму, то то, что мы сделали, это будет настоящий шедевр. 5 с плюсом из 5. Друзья, я просто... Ох, и много комаров. Я буду очень быстро говорить, потому что комары уже злые. Я настолько воодушевлен этим результатом, я вам всем советую, выкопайте яму, обложите ее кирпичом и приготовьте любое мясо в земляной яме. Будет вот такое. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие, как всегда, вот такие лайки, вот такие лайки. Пишите комментарии, как вам это все нравится. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь. Подписывайтесь на мой канал, вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик обязательно, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.